Интересное теперь время настало, потому что не знаешь стоит ли на YouTube выкладывать или не стоит. И многие блогеры, раскрученные и хорошо зарабатывающие на рекламе, уже забросили давно свои каналы. Смотрю по 8 месяцев не выходит. А я все что-то хочу. Вот и показываю тюльпан. И суть видео в том. Что я же его сохранял? Это живой тюльпан. Это не искусственный. Покупал я его 8 марта утром. Сегодня 13. Уже ближе, уже чуть-чуть за обед перешел. Ведь видите, в каком состоянии хорошем. Обычно тюльпаны рассыпаются уже на пятый день. А у меня стоит. И это сегодня 6 день. А завтра будет и 7, и 8, и 10. И он все равно будет в таком состоянии. Почему? Ну, потому что... Я допускаю, что тут я... <смех> Неправильно сделал. Просто была идея его сохранить. Ведь всех хотят, чтобы тюльпан не 5 дней стоял, а лучше месяц, да? Ну, 5 дней, ну что такое? Ну, пусть 50 стоит. Я не знаю, сколько он простоит. И я немножко не так делал. Я его, конечно, обрабатывал. <смех> <смех> вот. Но переусердствовал. Почему? Ну, потому что в первый раз... И я думал, чем больше, тем лучше. Нет, ничего подобного. Вот смотрите, видите, как листики деформируются. Вот загибаются. Именно от того, что нужно было вообще один-два раза его обработать. И вполне хватило. Я сейчас вижу это. Вот, но я же не знал. А сейчас вижу, что да, это слишком... я 7 обработок провел на сегодня. И вижу, что это слишком много. Он начал распускаться. Ну, не то, что распускаться. Именно <смех> он бы был вот такой вот, хорошей форме. Но так как я его обрабатываю, он слишком его много. Этой обработки он начинает вот расползаться. Именно от обработки, а не от того, что он там от старости. Или как у вас э листики осыпаются. Он вообще очень упрыг... упругий. Вот. Как пружинки. И листья тоже вот ты живой тюльпан, не искусственный. Вот, вот кто подпишется, видит результат, сколько же он все-таки простоит. И я его. Вторая ошибка. Вот первая ошибка, что я слишком много его э, обрабатывал. Вторая ошибка, что ставил воду. Еще пытался обрезать. Ну, не просто воду ставил. Зачем воду вот? Никто не говорит. Вот, вот одно я открою. Я не открою, как стабилизировал я, но я открою следующее. Вот меня, знаете, что коробит? Каждый день менять воду. Или там через два дня. Или отстаивать ее. это все неправильно. Ну вы закипятите воду, закипятите. Обдайте вашу вазу, чтобы убить все ми микроорганизмы. Вылейте ее, потом снова залейте. пусть этот кипяток у вас остынет. А потом уже... Опускайте вашу ну, ваш тюльпан, допустим. И берите воду не из-под крана. Неужели для. Там-то нужен воды вот здесь нужно. Вот столько воды. Ну что вы берете из-под крана? Ну вы купите в магазине нормальную воду, детскую. И в нее туда опускаете. Из-под крана брать. Так чего только нету. Вы представляете, вот труба у вас, она уже сто лет ей, еще с Советского Союза ставили. Там вот здесь вот столько микроорганизмов наросло и водорослей. И все это идет в вашу воду. И пьете ее, еще и цветы ставите. Ну, пить можете, да. Не хватает соображения. И, жал, и не жалко себя. Тюльпаны зачем ставить? Вот поэтому они там пять дней и все. И листики начинают отваливаться. Я вот больше его не буду обрабатывать. Вполне хватит. И в таком состоянии он будет стоять без воды. Понимаете? Нет денег, чтобы купить 100 тюльпанов. И каждый, ну, допустим, по десятку их э, по-разному обрабатывать. и именно нужно не стабилизировать не, ничего именно нужно зафиксировать ее форму чтобы вот так вот была вот как вот полу полу не, не, не так вот сомкнут а полу как только начинает раскрываться на девятый день там ну, пусть на десятый начинает раскрываться вот тогда это обработать и чтобы она вот так вот и больше уже ничего нет ну может одного раза мало а двух раз нужно ну, вообще все экспериментировать 10 штук взял одним способом обработал Дв... следующие 10 штук другим способом следующие еще допустим 10 штук по одному раза обработал следующие 10 два раза обработал следующие десяток три раза обработал понимаете и сравнить и все это нужно записывать и фиксировать на камеру ну, вот можете посмотреть, вот немножко деформировался, но не от того, что он умирать собрался или там отваливаться. Именно от того, что я слишком много туда вот этой вот своей обработки залил. Да, оно впиталось, оно все живое, как в первый день покупал. Все хорошо, вот стоит вот у меня и не думает рассыпаться. Вот. Ну, кому не интересно, это... Можете не смотреть. Кому интересно, можете смотреть. Мне, допустим, что интересно, в отличие от тех мужчин, сунул женщине и все, там, хоть на следующий день выкини. Главное, что вручил. Нет, мне интересно провести эксперимент. Вот. И все-таки сделать то, что никто не делал. Вот. И все-таки я хочу, что этот, бур, этот тюльпан... Стоял не меньше хоризонтема. Хазонтема, как известно, 30 дней стоит в графине. Но вот этот 5-7 дней вся тюльпан. Жизни тюльпанов в ВАЗе после 8 марта. Я хочу, чтобы он ну, вот месяц стоял. И желательно, конечно, разные цвета попробовать. И разные сорта. Все-таки выявить, какой самый лучший. И потом уже людям что-то советовать. Такое. А так как YouTube рекламу отключил от русскоязычных, если я что-то найду, буду все платно. Ну, если кто хочет, заплатит. Если кто не хочет, ну, ради бога, сами э, додумывайтесь. Вот так. Такие дела на 13 марта. Все хорошо. Такая вот красота. Сколько он простоит, не знаю. Ну, если месяц простоит в таком состоянии, вот, хорошо будет. Может он два простоит или три? Я не знаю. Там будет видно.